Хочешь попробовать Фоги? Ага, задавай тональность. Может быть ты-попробуешь с Горибисерс? Горибисерс. Эй-не-не, я ж дэвээээээм. Подхватил спидо. Лопаухи пожрать. Придется самому, как всегда. Эта история началась и закончилась. хе хе хе <связи> Ты меня сбился Чего тебе надо? <связи> Нееет! Нет, ни в коем случае. Я уже дал тебе уголек в прошлом году Надо было беречь его О. Перестань работать, <связи> трясись быстрее А теперь закрой Тепло уходит tá, да, сэр да не то. Ненавижу. Теплого тебе Рождество. Пошел ты. Вот какой парень классный, сасный. 1889. 5800 а ты это понимаешь лохматые мусорные ведра приму горячую ванну и сразу соснул а у вас есть шаурма недогретая холодная шаурма саны это сходи ты будешь накладывать частик это же пиво на и сука <клевизированный> <просив> Конец фильма, ребята. Абсолютно точка. Ну и ладно. С Рождеством. И с мой новым но-нон с праздником.